Итак, очень важная неделя, открывающая новый социальный цикл, связанный с финансовыми преобразованиями и экономическими реформами. 18 января лунные узлы меняют знаки зодиака, входят в ось ресурсов Телец Скорпион на фоне полнолуния в Раке. И это станет началом важных финансовых преобразований во многих странах мира. Полнолуние в Раке 18 января и в этом же знаке Луна имеет статус управления. Ее влияние поможет найти баланс и обрести душевное спокойствие, решить благополучно все семейные вопросы, имущественные дела, нейтрализовать возникшие сложности. На внутреннем уровне все хорошо в целом, а на внешнем достаточно сложные события происходят. 20 января в 4.39 по киевскому времени солнце входит в знак Водолея до 19 февраля, и в людях просыпается дух свободы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 23 января Солнце соединяется с ретро-Меркурием. На глубинном уровне формируются новые убеждения, происходят осознания по многим вопросам. Однако важно не брать на себя слишком много в новых видах деятельности или в новых обстоятельствах. Далее по лунным дням. 17 января в понедельник растущая луна в раке до 15 часов 31 минуты по киевскому времени 15 й лунный день считается неблагоприятным так как проявляются все пороки человека поэтому нужно практиковать любые формы аскетизма чтобы быть чистым и открыть себя влиянию светлого потока чтобы упорядочить свою жизнь Аскеза в 15-й лунный день поможет осознать, что в окружающем мире, да и в нас самих, есть красота, гармония более высшего порядка, чем материальная. Вибрация этого дня способствует улучшению дружеских отношений, приятельских связей. Можно найти единомышленников, компанию людей со схожими идеями и стремлениями. Это даст такой стимул к движению и прогрессу вперед, что позволит обрести новую мечту и надежду, найти себя, свое призвание. С 15 часов 31 минуты 16 лунный день. Его символ бабочка, голубь, лестница в небо, обозначающая трудный путь восхождения, созерцание с огромной силой воображения. День связан с равновесием, гармонией, между астральным и физическим планом 18 января во вторник полнолуние в раке в час 48 по киевскому времени но об этом подробно в отдельном видео ссылка в закрепленном комментарии посмотрите пожалуйста до 16 часов 37 минут 16 лунный день с шести утра по киевскому времени луна во льве помогает обрести уверенность, благодаря которой чувствуешь себя достаточно сильным, чтобы действовать и продвигать свои интересы. Это время самовыражения и повышения своей значимости в обществе. Если вы стремитесь оказаться в центре внимания, действуйте, у вас все получится. 19 января, среда убывающая луна во льве до 17 49 17 лунный день символ виноградная гроздь колокол это период обретения внутренней свободы день культовых мероприятий диониса в древней греции в честь этого бога устраивались священные празднества это день женской энергии накопления и произрастания плодородия экстаза и радости бытия благоприятен для супружеских отношений парных контактов Наиболее яркий аспект в характеристике этого дня — любовь. Но не следует терять голову и осторожность. Время очень активное, поэтому из-за неконтролируемых энергий день содержит в себе много неожиданностей. Первые импульсы двух начал — инь и янь, их взаимодействие — теперь в полноценном виде раскрывается на самом высоком уровне развития. Это день воссоединения, проявления творческого потенциала — Достижение целей, успеха. 20 января в четверг, убывающая луна во льве до 19.01, 18 лунный день. Символ зеркала, лед, день пассивный, может быть трудным для людей, которые не желают бороться со своими низкими инстинктами и мрачными мыслями. Постарайтесь отказаться от иллюзий и посмотреть реально на вещи. В этот день окружающая действительность является как бы зеркальным отражением внутренней сущности человека, его помыслов и поступков. Это возможность выйти на абсолютно новый уровень развития, более высокий и уже не материальный, но очень прочный и монолитный. Переход через границу может сопровождаться неким испытанием на внешнем и на внутреннем уровне. Период Луны без курса с 10.15 до 16.02 по киевскому времени. То есть это период, когда можно качественно провести работу над собой, но неблагоприятное время для начинаний в социальном плане. После 16.02 по киевскому времени убывающая Луна в дереве, и главным становится вопрос практичности. Поднимутся бытовые вопросы, Внимание может быть направлено на сферу здоровья, особенно в темах правильного питания, диеты. Многие люди почувствуют, что пришло время стать организованным, привести в порядок и систематизировать домашние и рабочие дела. 21 января в пятницу убывающая луна в Деве до 20:15, 19 лунный день символ паук, сеть необходимо фильтровать поступающую информацию лучше всего проявить максимум внимания в отношениях с новыми людьми не спешить завязывать знакомства соблюдайте осторожность на дороге в этот день возникнет много противоречий которые приведут к новому взаимодействию и это поможет выйти на новый виток, как от, новый, новый виток своего развития как отдельного человека, так и некой системы в целом. Очень хороший день для начала диеты, на похудение курса массажа или физических упражнений. Все это даст быстрый видимый результат. Предприняв соответствующие действия, можно надолго восстановить в себе силы для дальнейшей полноценной жизни и решить все вопросы и проблемы, которые напрямую связаны с налогами, алиментами, совместными ресурсами. 22 января в субботу убывающая луна в Деве, до 21.30.20 лунный день. Символ орел с крокодильным хвостом, что означает совмещение знаков скорпиона и стрельца. Орел символ религиозного подвига. Очень серьезный и интересный день, время духовного преображения, преодоления сомнений, познания космического закона. Если говорить о повседневности, то день благоприятен для любой кропотливой работы и рутинных дел, наведения порядка во всех сферах жизни. Это хорошее время для начала перехода на здоровый образ жизни, занятий спортом и полезных покупок. Период Луны без курса с 21.45 до конца суток. Вечер отлично подходит для самопознания, духовного развития, гармонизации своего внутреннего состояния. 23 января в воскресенье убывающая Луна в весах, 21 лунный день. Символ конь, табун лошадей, колесница. Это время осознания себя как личности, движения вперед, революционных преобразований, упорства в достижении целей. День активный, творческий, полезны все групповые занятия. Это время объединения людей, качественного прорыва в коллективных делах. Социальное общение, коммуникации, встречи с партнерами, все это даст эффективный результат.